И начинаем. Так, секундочку. Что у нас новости сайта? Вот эти все моменты пройдемся и пойдем, дойдем до следующего. Так, ребят, ну кто демонстрацию включил? Сергей, пожалуйста, убирай. Да. Вот. Так, Сергей, выбирай сразу же и все. Хорошо? Просто отключай людей. Хорошо. В следующий раз это Маленько будет поаккуратней. Так, ладно, поехали. Демонстрацию включаем. А, так, первое. А, ну, первое. Я всех приветствую, ребят. Смотрите, по, по эфиру давайте пройдемся. Я тут сидел, мониторил. А, в общем, эфир у нас может дойти до, до 900, но вообще в общей большой локации мы находимся в общем нисходящем еще тренде. На самом деле мы из него не вышли, его не сломали, чтобы кто там а себе голову не вбивал, но ну, и -за, -за, за счет того, что сейчас S&P 500 и остальные акции падают просто в землю втоптаны из-за этого коронавируса, пос поскольку Китай переостановил а, большинство своих мощностей, и на экспорт не идет, в принципе, ничего для сбора какой-то, ну, продукции, да, в целом, от чего зависит экономика, вот, то активы начали переваливаться в крипту, и это стимул дало роста, но, в принципе, мы еще не вышли, смотрим, будем аккуратно. Сейчас ждем на 9100-9200 вот в этом диапазоне. Ну, должно сюда сходить. Нет, вверх значит круто, значит, может быть, сломает диапазон, ребят. Ну, как говорят в криптоиндустрии, но это не точно. Ну, да ладно, давайте вернемся к нашим баранам. Смотрите, что сейчас мы делаем в сайте. Первое, я вам сейчас даже покажу. Так, первое, первое, первое. первое. Мы сейчас просто вам удобство допиливаем. Первое, иконки будут увеличены слегка на 25%, потому что ничего не понятно. И люди, которые не активировались, у них счетчик тоже будет гореть красным цветом, для того, чтобы а, люди понимали, что у них 72 часа еще не включились. А когда они активируются, 72 часа начинают щелкать. Дальше смотрим, что еще у нас здесь. Заходим, если на первую страницу видим, человек активировался, и у него идет 60 часов прошло, 7 минут то есть еще осталось 60 часов, 7 минут осталось, да, то есть счетчик тикает, вот, 59-57, но я не обновлял. То есть мы четко понимаем, что мы можем к нему перейти, если он данных не оставил, к примеру, данных не оставил, никаких соцсетей, мы можем перейти к нему на почту и ему отписаться, сказать, братан, ты чего там, да. Также мы можем перейти а, к другим людям, которые также не активировались, перейти и с ними связаться. А следующий момент. Те люди, которые не установили фотографии, у них в профиле будет стоять фотка Argos. Мы сейчас фотку эту делаем, и фотка будет Argos стоять, в общем, автоматически загружаться. А те люди, которые свою фотку не поставят, будет стоять от Argos фотографии. То есть, вот этот блок у нас будет сегодня завершен, и потом у нас два блока. Мы их параллельно будем вести с одной вещью. Сейчас мы к этому, с чем я, я расскажу. А, смотрите. Так, второй блок у нас, то есть вот два блока сейчас параллельно, они уже готовые. А, вот, иконки, они будут догнаны до такого размера, чтобы понятно было вообще, кто, почем, да, там, хоккей с мячом. Вот, первый блок у нас, точнее второй блок будет статистика партнеров, он будет у вас, то есть один, вот эта ваша структура будет убрана, просто статистика партнеров, и у вас будет видно, на каком уровне сколько людей стоит. Вот это очень важный момент. Но у нас потом вторая кнопка появится, это будет здесь а, связано непосредственно через определенное время, нажимаете, переходы будут называться, и вы будете видеть, допустим, на 0.1 уровень, а, сколько к вам может людей перейти, там будет счетчик. 10 людей, допустим, с глубины к вам придет на 0.1 уровень, да, потому что у них 72 часа закончилось, и при перескоке они попадут к вам. А если вас нету на 0,1 уровне, к примеру, это связано с упущенной выгодой, будет сразу же написано, вы прокупите этот уровень, иначе у вас будет упущенная выгода, будет вот такая связка. Дальше, по выплатам. Сейчас вам покажу, что будет по выплатам. Секундочку, я где-то скидывал здесь 5 сек, 5 сек, 5 сек, ребят. Ладно, сейчас подождите, просто это может быть очень высоко. В общем, ладно, я позже покажу, я пока на пальцах объясню. Тут будет как? Тут будет две кнопки у вас на выплатах. Оно будет не так маленько написано сверху, а статистика выплат будет. Статистика выплат написана, две кнопки. Первая кнопка общая статистика. То есть вы будете видеть в режиме онлайн, как получают в платформе деньги. Также будет вперед-назад, чтобы вы могли листать, или ползунок. Ну, я думаю, эффективнее будет ползунок, допустим, на трое суток, чтобы вам выплаты были и на твой суток ползунок бегал туда-сюда вы могли это помотать это то есть общая статистика выплат и вторая будет статистика непосредственно ваша структура то есть, так будет называться ваша структура, статистика, выплат, кнопка ваша структура, нажали, и вы видите, сколько в вашей структуре кто и как получил деньги. Те люди, то есть, структура – это те люди, которые находятся под вами, не лично приглашенные, а четко находятся под вами. А для чего это нужно? Ну, во-первых, это для рекламы, и вам будет вообще понятно, какая у вас ситуация обстоит, там, ну, мертвеет, не мертвеет, или там нужен какой-то пендаль волшебный, чтобы не шевелиться начали. То есть, вот этот момент сейчас у нас, ну, в принципе, он готов. Я сегодня не отдам, мы сегодня вот этот блок допилим. Да? Видите, мы выкинули логины, выкинули сотовые телефоны, потому что все есть это в переходах, и не было смысла. Сотовые соцсети только оставили, потому что вы будете четко видеть уже, ага, блин, данные не ввел, нужно срочно переходить по почте и с ним связываться. но ну, чтобы и убрать какие-то лишние действия, перейти, посмотреть ввел или нет, сотовые, э, со, не сотовые, соцсети, да, и вот эти кликания лишние вот в этом моменте убирает, то есть оставили только конкретно нужное. То есть со статистика выплат, со статистика партнеров ясно. Дальше. И появится еще один четвертый блок, но он появится позже, не сейчас, потому что у нас в приоритете маленько другие вещи. Он, он не позже появится, он будет параллельно делаться, скажем, правильнее так будет. А что будет? Будет упущенная выгода. То есть он параллельно будет делаться, потому что мы его просто с нуля делаем, и там маленько движок переписываем, скажем так, пишем под него. Вот. Там будет упущенная выгода, там будет три фактора. Первый, допустим, человек зашел на первый уровень самого маркетинга, и нижестоящий человек его обогнал и там будет это проплатить какой-то уровень вас обогнали потому что вас не было да там то есть четко почему и как второй момент а когда, допустим, человек с глубины, вот конкретно с глубины, переходит через троих людей, он должен посмотреть на третий уровень, и он попадает на вас, но у вас нет третьего уровня, он востыкается и дальше летит, да, тоже упущенная выгода, но уже другой момент, вот, и там будет написано, у вас по какой-то причине произошла упущенная выгода, вот, тоже важный момент. Или просто банальный обгон, тоже. Упущенная выгода. Допустим, за 72 часа человек проплачивается выше, чем вы стоите. А если бы вы стояли, вы бы с него забрали из других уровней. Тоже упущенная выгода. Вот. И вот эти моменты, три аспекта, где теряются деньги. И в этом блоке там будет четко прописано. Оно будет четко взаимосвязь этого блока с главной страницей. Что будет в главной странице? Мы вот этот блок уберем. Его не будет, мы его поднимем выше, этот допустим, ниже, этот тоже переработается блок, там кое-какие элементы есть у нас, о чем мы заметили, что нужно убрать. ну, Подкорректируем его. А, в общем, пуш-уведомления будут в этом блоке четко высвечиваться. Пуш-уведомления – это что такое? У вас будет в этом блоке появляться, допустим, к вам сегодня пришла выплата или вы столько-то потеряли, потому что… Четко будет здесь информация вся дана в этом блоке. Он не будет всплывающим окном, оно будет постоянно глаза мозолить. То есть и доходы, какие вы получили, прилетели, да, четко сегодня там, или что вы потеряли, или почему вы не недополучили, ребят. Вот этот блок, он будет, вот этот блок, будет убран и передвинут сюда с новой функцией. А это маленько спущено вниз статистика. Вот, это переработаем. Теперь дальше, ребят. Все наверное многие пришли за узнать что там за пассив да вот эти все моменты ребят смотрите пассив напрямую еще раз будет привязан к вашей структуре если вы думаете что вы зарегистрировались там кто-то и не активировался ребят вы его не получите он вам не вам да... вам его не дадут это первое второе что мы сейчас у нас будет два пассива чтобы вы понимали первое сейчас это лотерея это очень крутая тема его запустили эту тему в Штатах, в Штатах, только сейчас, и она набирает сумасшедшие обороты. Чтобы вы понимали, на данный момент там уже кэш собран более 100 миллионов долларов. Вот. Дальше, это первый момент. То есть там буквально прошло полгода, что ли, эта штука работает, но она бомбическая тема. И, и то есть вторые запускаем мы. Запускаем мы, это четко наша тема, запускаем с программистами, то есть это наша разработка. Ну, технологии уже проверены, сделано. Смотрите, первое, это не на смарт-контрактах, не доверительное управление. Более подробно вы об этом узнаете у нас в среду-пятницу, но ну, я рассчитываю на четверг. А почему? Потому что нам нужно подготовиться. Ребят, смотрите, еще главный аспект, что такое лотерея, как это привязано будет к вашей работе сейчас на данный момент. К примеру, в латарее смогут участвовать люди там, да, с самых низов, но прикол в том, что там будет привязано реферальное дерево. То есть там будет глубокая рефералка, и вы будете вообще получать со всей структуры на полном пассиве. То есть аргос даст не 100% дохода, а больше 100%, потому что у вас будет капать постоянно. И я все раскрывать не буду, чтобы интрига основная осталась, как я и сказал, в середине недели, чтобы вы понимали. Но я вам хочу сейчас четко дать понять, у кого больше будет структура, тут будет больше получать, даже сам, если ни хрена не войдет, извиняюсь за выражение. Он будет больше получать просто со своих партнеров, именно на пустом месте, ребят. Это очень крутая тема, еще раз говорю, все мы не расскажем, мы даже все не расскажем в среду-четверг, потому что а, есть страх использования этих, эти, этих вещей. Мы расскажем поверхностно, благо у нас опыт есть, когда мы всех за нас водили с маркетингом месяца три, все толком не рассказывали. Мы просто дадим информацию, очень, чтобы вы поняли, как это работает, детали кое-какие. Но саму технологию мы не расскажем. Главный фактор – это на смарт-контрактах. так Также, ребят, выключи, пожалуйста. Блин. В следующий раз, Сергей, пожалуйста, чтобы не отвлекали, зарубай, чтобы видеоконференцию люди не включали и не могли писать на определенное время, пожалуйста, отключай это, если не знаешь как, то в интернете загугли. А самое главное, что это не будет, э, не, не будет такого рычага админского, там, хочу тому сделаю, хочу тому не сделаю, а какой-то бонус или плюшку там, да, что этого не будет, и что это будет на смарт-контрактах также построено, ребят. И все это будет в Аргасе, короче. Дальше, следующий момент, обменник, обменник будет внутри я не знаю, говорю вам или нет, он у нас на подходе, будет обменник внутри Argos'а самого, там, пока я пары про какие говорить не буду, к чему он привязан, все узнаете, но это хорошая новость. Следующий момент, вот это у нас сейчас как по приоритетам идет, мы сейчас, сегодня, мы уже вот блок там практически доделали, там последние штрихи, два блока мы завтра доделаем, и приступаем к стартовой странице, теперь смотрите, Стартовая страница, сейчас у нас все силы туда кидаются, вообще все, абсолютно. А вот эти пуш-уведомления будут параллельно вестись со стартовой страницей, то есть с четвертым блоком со статистикой, с потерянной, потерянной выгодой и эти моменты, потерянной прибылью, скажем так, утерянной это, доходом. Вот, будут параллельно вестись. А почему нам стартовая страница сейчас так актуальна? Потому что, ребят, это большой апгрейд, это а, лотерея, которая вообще на полном пассиве дает, там человек может собрать весь, весь кэш там вложить доллар да и забрать вообще все но э, вероятность того что вот смотрите э, низка а если у меня большая структура и мои люди зашли и я понимаю что вероятность увеличивается э, выигрыша потому что там моя структура вся и я с выигрыша своей структуры буду получать постоянно реферальные то есть, чем больше структура, чтобы вы понимали, вот вам почему сейчас нужно активизироваться, именно это все будет напрямую привязано только к аргосу, то есть, ну, блин, вот так вот. Потому что именно сам маркетинг аргос это приоритет номер один, номер один, и все вот эти вещи, стейкинг, это все будет привязано к маркетингу, это не будет отдельно какими-то вещами, отнюдь нет. Вот. Потому что это для нас основа, как бы, и основная часть будет аккумулироваться там. Хотите больше денег, плюшек, окей, братаны, двигайтесь. Вот. И То есть больше людей и больше у вас шансов, ну, это еще, раз говорю, среда, четверг, ну, может быть, пятница, вы все узнаете, больше будет у вас доход, причем на полном пассиве. И это уже а, не 100%, а будет больше. Еще один момент. Все думают, наверное, что лотерея – это, блин, закинул, если ты не выиграл, то проиграл. Нет, ребят, у нас лотерея беспроигрышная. Даже если вы не выиграли, вы сто процентов деньги назад и забираете. Они, то есть, вообще не теряются деньги. Как это устроено, еще раз мы это реализовали, узнаете уже вот через несколько дней. А, так, теперь к стартовой странице опять возвращаюсь, маленько переключился. Стартовая страница. У нас будут все PDF, все языки. Мы сейчас модуль делаем для перевода, чтобы там лишние деньги не тратить. Это ни к чему. Проще свой модуль сделать, который все переведет. Там будет выгрузка информации по выплатам, выгрузка информации по активации уровней, кто сколько зашел, почему. Геолокация партнеров будет. Также будет, также будет блок отзывов, кто отзывы запишет, уже мне люди некоторые скинули отзывы, это круто, мы их сразу же размещаем. Регламент, как снимать отзывы, мы дадим, потому что, знаете, чтобы не было такого отзыва, «Ребят, вот наша команда лучше всех, все какахи, идите к нам», да, то есть без прямой рекламы, то есть этого не должно быть. Просто отзыв о платформе. И я такой-то такой-то представился, хочу вам рассказать, ребят, о проекте Argos, да? поделиться своими впечатлениями. И рассказали. Все, мы разместили сначала у себя на YouTube-канале и оттуда сделали прямую выгрузку на главную страницу. Почему? К нам на YouTube, потому что вы удалили, а ссылочка бам и 404 error, да? потому что вы убрали. Поэтому все будет... Вы сняли, мы загрузили и потом на сайт уже непосредственно сделали перезагрузку информации, поэтому кто хочет первый засветиться на стартовой странице, снимайте отзывы. Так, дальше, помимо блока отзывов, будет снизу непосредственно также инфо, это где а, загрузка всех pdf всей необходимой информации, для того, чтобы человек зарегался, там, как эти метамаски всякие, вот эти, а, как оттуда оплатить, метамаска, MyServald, вот эти все моменты. Trust Wallet, да, все моменты мы опишем, все PDF прикрепим и в любых языках можете загрузить. Ну, то есть, какие есть языки у нас на сайте. А, кстати, вот, еще, ребят, смотрите, пополняйте языки, потому что вот человек зашел, зашел с Литвы, да, он говорит, Илья, мне нужен литовский язык, вот ошибка, видите, никто не сказал, полоса вниз, и я достать не могу, надо вот ее сделать как-то так. Кому языков каких-то не хватает, вы пишите через своих лидеров или сами там пишите, мы эти языки обязательно добавим. Вот это очень важный момент, чтобы у людей не было вот этого языкового барьера. Так, дальше. То есть там будет непосредственно языки, необходимые для работы, которые здесь будут непосредственно также на стартовой странице. Нажали, весь стартовая страница перевелась. Вот. Так, после отзывов, как я сказал, будет блок инфо, ниже будет роуд Роудмеп это то есть развитие. То есть у нас четко есть план развития там на пару лет. Да? То есть мы это быстро, то есть это не такие какие-то штучки мелкие, это серьезные обновы, серьезные апгрейды, а, с серьезным связано доходом. А, вот. И они будут расписаны четко в роут-мапе. Также после роут-мапа будет, с кем мы сотрудничаем, потому что мы достаточно большим количеством ребятами начинаем сотрудничать, которые предоставляют нам услуги для, или для нас что-то конкретно разрабатывают. Вот. Дальше. Через роут-мап вы вообще все увидите, тоже карты все раскрывать не будем, но теперь вернемся назад, откатимся на самое начало, стейкинг. После того, когда мы запускаем э, лотерею, все, стейкинг параллельно сейчас, э, должны ребята уже делать кабинет, не должны, отделывать. А на Я сегодня созвонюсь, узнаю, там на, каку, на какую стадию у них работа, завершена или нет, помощь какая-то нужна. Вот. И непосредственно мы с ними уже, там, если нужно, будем их корректировать или давать какую-то необходимую помощь. Вот. То есть после завершения мы все силы в дальнейшем кидаем уже внедрение стейкинга после лотереи. То есть, эта лотерея – это своеобразный стейкинг, но стейкинг – это четкий уже там осознанный выбор. А, и на каждого человека рассчитаны индивидуальные, ребят. Это уже маленькая другая тема, но они взаимосвязаны. Это тема классная, эта тема а, связана с пассивом, но оно привязано к деревьям, и чем дальше, тем больше. То есть, не получится так. А, я тут, ребят, стою на 0,3 уровне, я срубаю бабки. Нифига подобного. То есть, будет так, ребята. Вы стоите, допустим, на стейкинге на первом уровне, у вас открывается возможность только одной монеты, в первом уровне основного маркетинга, открывается возможность вложения в стейкинге, к примеру, одной монете, там и в размере 10-50 долларов. Да, ребят, будет именно так. Потому что, знаете, есть принудительные переходы, когда у людей забирают бабки, а есть другие варианты. Вот для нас это другой вариант. Хотите больше пассива или больше выбора монет, Идите дальше, идите на второй уровень, у вас будет еще одна монета появится дополнительно, и портфель вложений на пассив увеличится. И так будет происходить до последнего уровня. Чем дальше идете, тем ваши возможности увеличиваются. Вот. Поэтому, ребят, вы должны четко осознавать, что сейчас сидеть тупо нет смысла, надо просто строить марке... это, свою сеть, свою команду. И не забываем, что Argos и так дал феноменальный маркетинг, который, в принципе, очень доходный. И еще один главный момент, ребят. Короче, маркетинг станет ровно на 300% прибыльнее. Сам маркетинг. Как это реализовано будет, я не буду говорить. Уже некоторые ребята знают, знают конкретно те люди, которые занимаются YouTube. Потому что им информация, экономика точнее, будет дана раньше времени всех, чтобы они подготовили видео информацию. Пожалуйста, их заведомо не клюйте, не, вы, не вытаскивайте, потому что мы с ними согласовали, скажем так, договоренность о разглашение, когда мы дадим информацию, это будет касаться всего, мы через них будем распространять информацию. Поэтому не клюйте. Но они уже знают, что это готовится, что они получат информацию раньше всех, ребят. Почему так? Ну, потому что они делают YouTube-ролики, и они будут первое распространять. Для нас это выгодно, для них это выгодно. Если вы хотите распространять и владеете каким-то YouTube-каналом и навыками, добро пожаловать, тоже информацию это получите. Вот. А дальше. То есть, как это будет реализовано, и маркетинг еще будет давать при тех же самых действиях в три раза больше доход, вы узнаете, ребят. И это... Это все появится непосредственно со стартовой страницей. То есть со стартовой страницы у нас появляется то есть уже а, нормальная страница, где языки, PDF, и все так все просили, да, все это будет. Это необходимо, это нужно. да. А, со всей необходимой информацией, с отзывами. И смотрите, как устроена стартовая страница. Это не тампон из информации, где ты ищешь, блин, где что, надо прочитать. Нет, там четко. А, мотивация выплаты. Так, секундочку. Сейчас прочитаю автовебинары да да ребят кстати я сейчас к этому вернусь честно давайте я маленько сейчас к этому вернусь про вебинары ребят очень просто много работы средств бешеное количество уходит она а даже зарабатывать то есть мы по сути сейчас вообще ничего не получаем вот то есть то есть со стартовой страницы у нас дается таким то есть она будет таким образом устроена, что вы заходите, у вас не появляется, как я сказал выше, тампон из информации, которую тупо надо разбираться. У вас появляются четко мотивирующие вещи. Первое. Промо-ролик там, да, мы его чуть позже сделаем, потому что у нас средства в другое русло ушли. А, то есть а выплаты, то есть заходы, геолокация партнеров, чтобы люди понимали, что Аргос в принципе распространяется нормальными шагами. А отзывы, чтобы люди мотивировались, четко понимали, блин, нифига себе, люди получают хорошие отзывы. Вот информация, как зарегистрироваться. Нажали, как регистрироваться. У вас открылось это в соседнем окне четко открылось в соседнем окне, потому что когда вы нажали кнопку регистрация, вы могли в следующее окно переключиться и посмотреть, на какую кнопочку классную. То есть все продумано, ребят. То есть до мельчайших шагов. Вот. То есть именно дана та информация, которая вас только промотивирует. То есть это типа тупо воронки захвата. Вот по-другому это не назовешь. Там не будет вот этого груза, который нафиг не нужен. Хотите груз, перейдете в блок инфо, и там нажмете кнопку маркетинг, и там изучаете все. Но это не будет на стартовой странице, потому что это перегруз информации, и порой путаешься вот в этом каше. Она, она не нужна, ребят. Нужна только самая необходимая. Вот, теперь карта вебинара. Ребят, я попросил одного из наших лидеров большую ему благодарность отдаю, чтобы он занялся. Все скоро узнаете. Мы хотим сделать свою авто автовебинарную комнату. Скажем так, я в эти в не, не вникаю вещи. давайте разберемся, за одного человека а самое дешевое 2 рубля ты платишь, который приходит на автовебинар. Вы должны это четко понимать. То есть, а мы хотим их делать на разных языках, то есть, со временем это все переведется, пускай не сразу, но это надо делать. Понимаете, чтобы это транслировать каждую 10 минут. И, то есть, по сути, оно вылезет десятки тысяч за день. Понимаете, это пипец как невыгодно. У нас тупо денег столько нету вот говорю, как есть, но... Мы же тоже должны что-то зарабатывать, что мы месяц попроводим, а потом лапу сосать будем. А вы навряд ли все дадите, потому что это дорогостоящее. Поэтому принято было решение конкретно сделать свою автовебинарную комнату. Но это не значит опять, что как некоторые я жду автовебинарной комнате, ребят, не ждите, работайте. Это просто дополнительный инструмент, который просто мы хотим сделать. Потому что в командах ведут свои вебинары, я хожу часто в команды, а, другие крупные, которые проводят свои вебинары, и я к ним хожу с удовольствием, я слушаю, как они рассказывают маркетинг, как они делятся инструментами, которые даются в командах, они не сидят, они не ждут, они тупо впахивают. Вот. По этой причине не ждите, это дополнительный инструмент, который просто мы решили сделать, потратить свои деньги. Вот и все. Потому что в дальнейшем этот инструмент будет легко продаваться. Хотите автовебинарную комнату, окей, бесплатную, заходите в аргос. Дается там с такого-то уровня, уже можете бесплатно пользоваться и не платить там другим какие-то деньги. Это будет абсолютно бесплатно. Поэтому это банально выгодно в плане развития Аргаса. Не было бы выгодно, бы не делали. Вот. Поэтому если это выгодно, да, будем делать. Если, то есть выгода будет соотношение затрат, и выгода, если будет то есть соизмеримо, то есть нормально выгодно, то да, будем делать. Если это не выгодно, вот как это авто-вебинаров, используя чужие услуги, мы отказались, потому что это не выгодно, то мы не будем это использовать. Просто у нас есть записи маркетингов, это тот же самый автовебинар, как вы возьмете запись маркетинга и просто дадите человеку, вот, посмотри, изучи. То же самое, только там это будет поставлено на поток, и, ну, скажем так, вот эта запись будет даваться каждые 10 минут там, да, с определенными моментами, корректировками. Но она будет даваться то же самое, ребят. Поэтому не сидите, взяли маркетинг, есть новичок, предоставили информацию. Окей, понравилось, связались. А сами не можете объяснить с вышестоящим спонсором, который вас пригласил, и он сможет объяснить. Он же вас пригласил, как-то рассказал. Он вам, если вы не смогли, поможет. Для этого и есть название, называется это «Командная ребята, работа». Вот. Поэтому это в процессе, то есть вы понимаете, вот сейчас то, что мы сейчас наметили, это а, не день, не два, мы пыхтим, работаем там, то есть в деталях порой, детали такие, знаете, мелочные, убивают конкретно очень много времени. А, так, убивают очень много времени, и они отвлекают порой. Знаете, не то, что отвлекают, они э, могут забрать даже неделю а времени хотя бы казалось легкое, потому что там какая-нибудь загоска или, блин, зараза вылезет, что повлияет на другие действия, скажем так. Вот. То есть резюмируем. тире пятница у нас пройдет вебинар в YouTube. Мы заранее дадим пост завтра, который вы можете везде распространять. Но эти все вещи будут выгодны только тем, кто непосредственно строит структуру. Да, стейкинг, ну, если у вас дофига денег, зашли, вложились и можете получать. Но опять же, чтобы получить весь функционал стейкинга, надо быть минимум на седьмом уровне основного маркетинга, чтобы вы понимали. Вот По-другому никак. То есть опять же продвижение, то есть все связано, завязано на маркетинге. Но Argos открывает не просто а алгоритм по привлеки и заработай, но ну, непосредственно, что привлеки и заработай и получи еще сверху. А это больше 100%, ребята. И причем все обосновано без доверительного управления. Все абсолютно на смарт-контрактах и без рискова. Больше вы узнаете в среда-пятница. Сергей, можешь разблокировать все. Пожалуйста, можете написать вопросы или включить микрофон уже и задать их. Вот. Давайте, ребята. Так, Сергей, меня слышно? Или вы не можете включить микрофон, да? Нет, тебя все слышно, но не знаю. Меня лично включается, как у кого, не знаю. Ага. Так, ребят, ну можете написать, если очень... А, вот пишут, наверное, пишут, я вот не читаю, просто... Система обучения будет в проекте. Оль, да, система в проекте будет обучение, как я сказал, цена, цены просто задранные, и э, есть приоритетные вещи, которые они ой как необходимые. Я о них сейчас рассказал. Обучение в процессе будет добавляться непосредственно, быстрее, наверное, от лидеров команд. То есть у лидеров есть какое-то предложение. Ребят, я хочу воткнуть обучение такое-то, по примеру, о работе в фотошопе. А мы даем регламент, окей, хорошо. Если вы хотите, давайте так, ролик должен быть. Опять демонстрацию кто-то включил. Сергей, пожалуйста, убери этого человека автоматически. Сергей, убери, да, сразу же автоматом выкидываю и все. А, а, то есть, хорошо, регламент соблюдаю. Должен быть твой курс разбит, чтобы не более 10 минут был ролик. Все, он разбивает, разбивает его, мы берем, загружаемся на сайт, загружаем в академию под никнеймом, автор такой-то, все конкретно, а с его фоточкой все нормально, все классно, это тоже прямая реклама и конкретно для Академии Плюс, то есть для Академии не конкретно, Академия будет, знаете, ограничена нашим мнением, нашим эгом, что это неправильно, не слушайте, нет, ни в коем случае, она открыта будет для всех, поэтому если у кого-то есть какая-то информация, не просто которую вы считаете, что наценная, такая информация не берется где, которая подкреплена чисто мнение. мнение не интересно абсолютно, а та информация берется, которая на практике показала результаты. Другая информация не берется вообще. Поэтому, если вы вводите такую информацию, которая для вас принесла пользу, то окей, мы открываем двери. Так, давайте, ребят, я дальше буду читать сейчас. так а, И здесь только что работают сетевики, новичкам, которые только пришли в MLM бизнес и зашли сюда. Думаю, будет тяжело без первоначальных этапов. Расход, думаю, особенно. Да, да, я и сказал, обучение будет, мы ее вкладочку и внесли. Сергей, убирай человека, опять удаляй, сразу же автоматически с чата выкидывай. Молодец. Правильно, нечего болтаться. Так, у нас Академия для этого и включена. Ребята, у нас есть построение Академии, очень классный опыт какую информацию давать как ее давать то есть разработан уже давно регламент на практике все проверено академия конечно же будет ребят обучение это важный момент но знаете я вам скажу такую yeah. тоже плачевную ситуацию как бы я хотел сказать так что когда мы делали академию то есть это хороший момент для привлечения людей по факту но когда люди до определенного момента дорастали они запускали свое обучение то есть вот я как это делается я к примеру сырой человек я еще ничему не научился то есть я точнее ничему не научился у меня тупо нет опыта и я прихожу и я беру у кого-то определенные знания для реализации их на практике и получения собственного опыта с дальнейшей выгодой финансовой и когда это происходит то есть я определенные действия делаю не ленюсь не жду я тупо работаю и и также много. Я... Интернете... Я... да я будет открыта для всех, чтобы вы не стали заложниками, как я сказал, мнения нескольких людей, это то есть заложниками нашего мнения. Вот, это очень важный элемент. А мы на практике это делали, когда строили команду большую, мы приглашали разных лидеров, они рассказывали, как они работают, то есть они делились своим мнением. И ребята, которые у нас состояли в команде, они говорили спасибо. Ну, то есть по регламенту также рассказывали, не так что, ребят, я с такой-то командой, у нас такие-то результаты, чтобы люди не хотели переманиться. да. То есть есть на это и регламент. То есть просто рассказали, что вот такие-то, такие-то тоже есть элементы по привлечению, ребят. На практике показывает такой-то результат. Давайте разберемся теперь в этой, в, в, в этой информации, как ее лучше и правильно реализовать. Все, пошла-поехала. То есть и четкого перетягивания нету, и подкрепления есть практикой, и дана информация грамотно. Вот. Так что, ребят, все будет, но... Да, прошу набраться терпения, мы и так много делаем. Вы сами видите, что сейчас на данный момент это самый высокоэффективный кабинет на данный уже момент. То есть это эффективнее некуда. У нас потом еще приложение, это все надо сделать еще до лета, чтобы вы понимали, тут работа, мама-мама-мама родная. Вот, ну, делаем, делаем. Поэтому я говорю, что у нас roadmap там минимум на два года. Это то есть минимум чтобы вы понимали, а там что у нас еще в голову еще придет, неясно. И плюс у нас потом еще один элемент будет классный, где вы можете и будете влиять на развитие платформы, конкретно вы. Как это будет сделано, это социальная составляющая, она была заложена со старта проекта, вы узнаете тоже позже. Так, ребят, ну давайте по вопросам пробежимся. Я вот на вопрос ответил по академии, пускай растянуто, но тем не менее. А, сейчас посмотрю еще, кто-то что-то написал, а лучше голосом, ребят, это будет быстрее. По времени так повторите пожалуйста за счет чего заработок выше 100 процентов а за счет того что будет пассивный доход За счет того, что будет пассивный доход. Вы, допустим, получили со 100% с человека, да? А, но за счет реферальной системы и пассивного дохода он вам дальше давать будет. Если он зайдет в этот пассивный доход, будет дальше с него капать деньги. Поэтому больше 100% получается. Понял, спасибо. Я думаю, неплохо. Кто такое дает сейчас? Мы пока еще не даем, но это будет, ребята. Да, и это еще один момент я раскрыл, что будет реферальная глубината, то есть вы будете грестить со всей структурой. Ну, не со всей, но нормально, нормально, не пожалеете. Так, еще вопросы, ребят. Так, убирай Татьяну, Сергей, удаляй сразу же автоматом. Так, все. Ребят, будем удалять без разбора, потому что в следующий раз, чтобы лидерам, наверное, было как бы стыдно маленько, что не своими ребятами проработать не могли, а другие маленько были внимательнее. Не можем на это отвлекаться. Еще вопросы, ребят, давайте. Если нету, то давайте приступаем к работе. Как я сказал, будет напрямую зависеть ваш доход от вашей структуры, от того, где вы стоите. Поэтому, ребят, и сами идите дальше, и стройте структуры вообще не спите. Потому что маркетинг, он и сам офигительный. Он, он, он самодостаточный, и можно вообще ничего не водить и тупо на нем работать. Мы просто хотим, ну, скажем, быть настолько конкурентно способны, не только в MLM, а вообще везде, что а, можно сказать, ребят, хочешь стейкинг, окей, иди сюда. Помимо того, что ты получишь здесь стейкинг, ты здесь получишь еще а, тот момент, что с реферальной программой, которые в стейкинге организована, ты не только будешь получать, ну, себя, а также может привлечь людей и с них заработать за вход и со стейкинга еще, с их дохода. То есть доход сумасшедший. Поэтому тут будет увеличиться база людей, которых вы можете пригласить многократно. Вот. А вот, к примеру, мы ввели, взяли... Этот, сейчас покажу Василию Колесникову, спасибо, он мне на эту тему натолкнул, да, контакты. Фу, да. контакты вот тик ток ребят молодежь на этой теме сидит поэтому блин он вбил может через тик ток продвигать там да вот я сегодня накидывал человеку он идет фуфайки там да потом бам пиджаки, и тема, да как-то в тик токе в режиме хайпово, интересно все поэтому максимально прикладываем усилия для того чтобы было эффективно и под каждую аудиторию вот. Даже одноклассники, которые как бы уже давно над над ним поставили, но тем не менее, кому-то, может быть, это поможет. То есть максимально стараемся покрыть большое количество людей с разными взглядами, скажем так, с разным подходом. Это важный элемент. Но, я говорю, не надо ждать ни в коем случае, потому что если вы ждете, то а толку-то, что вы дождетесь? Ну, дождались вы еще. А что вы будете получать, если у вас структуры нет? Ну, ничего. А что вы будете получать, если вы дальше не зашли? Ограничитесь одной монеткой и портфелем 50 долларов, ну, вы тоже опять ничего не заработаете, и так будете копейки сшибать и все. Поэтому это в комплексе работает. Вот эти все инструменты, они будут работать в комплексе, который зависит непосредственно от того, где вы стоите, какая у вас структура. От этого у вас будет сверху 100% и капать, то есть пассивный доход. Вот так вот. Проценты там нормальные. Ну, все нормально, ребят. Вот так вот. Так, еще вопросы есть? Если нет, скажите, оцените веб там от 1 до 100 давайте. И я дальше в работу вникаю. Я дальше работать тогда. Вот смотрите, ребят, вот самое интересное, знаете, как бывает, э -э мне все понятно, все классно, все здорово, никто ничего, просто не задает, а потом, слушай, а вот здесь мне объясни, я ничего не понял. Вот это мне поражает в Или, ребят, поставьте там плюсики, да, вот банально просят, чтобы люди увидели, как с ними коммуницируют, обратно связь. Они, наверное, лень. Ну, то есть, а как вопрос, люди будут дальше вообще с людьми другими общаться, делать какие-то действия, и они, если не могут дотянуться до клавиатуры, нажать, или не могут банальный вопрос задать, который в дальнейшем они будут задавать, в итоге забирать у вас время. Для этого есть общие вебинары, для того, чтобы конкретно у людей экономилось время, и появлялось вот это время, высвобожденное на более продуктивные вещи. Вот так вот. Так, ребят, все. Спасибо, что выслушались со среды до четверга, то есть вот в этот диапазон, в максимум пятницу, мы проведем вебинар. Завтра уже получите информацию, когда, и информацию, то есть на посты. Завтра уже можете размещать, размещать посты. Сергей, выкидывай человека. Рустема. Давай, Серег, выкидывай сразу же. Да, на правильной ноте надо останавливаться. Вот ребят, вы получите заранее-завтра информацию, уже можете распространять в соцсетях, чтобы люди пришли и понимали, почему здесь надо быть, и почему именно сейчас надо двигаться, вот, то есть вот так вот, и сейчас развиваться, потому что в дальнейшем это еще будет больше вам интереснее. Ну все, ребят, тогда до связи, спасибо, что были, распространяйте информацию, завтра получите уже ссылки на посты. Все, ребят, давайте.